Всем привет! В этом видео мы поговорим про сетку. Сетка это вспомогательный элемент рабочего поля, она ни на что не влияет, а лишь позволяет представить приблизительные размеры во время работы объектов. Это очень удобно. Зная шаг сетки, вы можете представлять, какого размера объект вы создали а также позволяет ориентироваться на, на рабочем поле и четко видеть горизонталь, вертикаль и диагональ, что тоже, согласитесь, весьма удобно. В программе «Имбирт» имеется возможность настроить сетку под свои запросы. Делается это в меню «Пяльца», «Вкладка сетка». А обычно шаг сетки выставляется 1 см это общепринятая практика во всех вышивальных программах также есть программы, в которых есть возможность выставить подраздел сетки делается, вы можете поставить его шагом 1 см ой, 1 мм, извиняйте 0,5 мм и так далее здесь вам предложены варианты обычно это тоже выставляется шаг 1 мм то есть или по, по, при специальных каких-то работах вы можете поменять его Вторая сетка да, дополнительно видна после того, как вы приблизите рабочее поле, отображение рабочего поля. И тогда видно, что основные, основная сетка поделена на мелкие ячейки. Помимо стандартной сетки в программе Imbirt имеется также специализированная сетка по радиальная, которая позволяет размещать объекты по радиусу. Да, по кругу или создавая какие-то специальные дизайны а также сетка диагональная при желании вы можете отключить сетку в графе в меню просмотр сетка включается отключается извините вы также можете настроить цвет отображения сетки я обычно использую яркий контрастный мне так больше нравится также в программе есть возможность включить привязку к сетке делается следующим образом вам необходимо выбрать инструмент тогда станет активным меню узлы и после этого можете кликнуть простая сетка активировать и при создании узлов они будут притягиваться сетки обратите внимание как магнитиком это тоже очень удобно иногда при построении каких-то специализированных объектов ну вот наверное и все про сетку